Человек Гего. Как раз, блин, в жизни это происходило. вообще даже даже меня немножко за мной может, даже наблюдать сейчас. Понимаете, о чем я? Think about it. Одно окно. Так, привет всем! Вы так просили новое видео. Вот оно, тема сегодняшнего ролика. Как задолбать своими роликами вообще всех и но ну, как бесить своим упрямством, упорством и трудолюбием и фу! Бу бу Будем говорить сегодня о привычках вредных, невредных. Что э, я думаю по поводу привычек, если вам, конечно же, интересно э, узнать от столь нелепого человек столь мало знающего какую-то информацию вот вам если интересно слуш... а то слушайте еще даже меня еще вот. вы часто слышали от многих людей что я бросил курить и что даже мне стало хорошо отлично жить я э... начал курить кашель Блин, зачем я это делаю? Все, вот это вот ну, вредная привычка, да Вам же прямым текстом говорят: Я жалею, что я курю. Я не жалею, что я бросил курить. Все, что нужно, это не поддаваться своим хотелочкам и просто сделать, и все, и все хорошо будет. Вы меня помните. 50 тысяч подписчиков вы меня помните как бегуна такого там туда сюда ну супер заряженного блин я такой же как вы я могу сдаваться у меня какие-то хотелки тоже появляются но есть привычки к которым невозможно вернуться не не не не не а, когда вы переходите на правильное питание бегаете, рано утром встаете. Я помню отлично, что офигенное настроение, офигенное самочувствие, хочется покорять просто вершины. Люди могут сдаваться немножко. Я приболел и я позволил себе чаще кушать семечки, чаще что-то жирненькое кушать. И вот, вот я немножко сошел с курса и уже не так весело, не так активно говорю что-то на камеру. А муха тоже вертолет, но без коробки передач. И как, как бы вы ни закалялись, как бы вы правильно не питались, все равно... Оберегайте себя, свой организм от каких-то холодов дождей не ходите голыми блин сколько раз блин в жизни это происходило на те же грабли становлюсь вот такой уверенный в себе правильно питаюсь такой этот самый здоровый но блин все равно болячка какая-то может засесть в носу в горле и потом харкаешься ходишь деньги на врачей Поэтому будьте внимательны, слушайте взрослых и растите вверх, как трава, Трава, которую вы видите на улице, она же поднимается вверх к солнышку. Все организмы, будь то ну, люди, трава, животные, все хотят вверх, все хотят чего-то узнать, что-то новое, делайте все, что в ваших силах. Все, что у вас есть, используйте на максимум. Мне один очень умный человек сказал, что главное в нашей жизни – это здоровье. Это реально очень важно. Когда желают на свадьбах, там, на днях рождения, счастья и здоровья, я считаю то, что счастье – оно в здоровье просто. Когда ты здоров, ты счастлив. Здоровье. Здоровье я подразумеваю и физическое, и психологическое. Работайте над ошибками, и все у вас будет отлично. Неважно, не сколько у вас денег, сколько у вас энергии, всегда есть люди, у которых все намного хуже, чем у вас. Вы должны это понимать. Не забывайте, не забывайте, что счастье и здоровье, оно прямо сейчас, прямо сейчас. И как вы потратите это время, зависит только от вас. Блин, крутится в голове такая мысль, что вот Никому это нахрен не надо Но мне это нравится Не знаю, что, почему Вот Такое Перед тобой такая круглая Линза, такая окружность А это, знаете, символизирует Такой баланс, такую чистоту Вообще все стремятся к окружности Земля наша круглая Все вот это вот круглая. Я смотрю перед собой в этот, в этот кругляшок и просто, блин, классно, вау, там что-то, блин, стекла какие-то еще даже меня, может, за мной, может, даже наблюдать сейчас. Так что будьте как эта линза, как эта окружность вселенной, в бесконечности. Делайте добрые дела, ваше сердце вам подскажет что вам нужно делать. А мозг подчеркнет. Короче, расскажу одну историю. У меня была проблема с головой. Я там туда-сюда и в дурку попал, а потом еще даже вышел и приходил в норму. У меня такая была мысль что вы знаете гениальные люди какие-то потрясающие великолепные классные персонажи они после каких-то наркотиков после какой-то жесткой травмы семейной у них все становится так хорошо сразу все они на на высоте достали до звезд и живут себе классно вообще. Прям как будто бы они пострадали. И, И вот их награда типа. Супер интеллект, супер талант. Им во всем везет. но по себе я скажу что да может такое поначалу и казалось но всегда приходит момент когда ты понимаешь что немножко уже подустал и туда-сюда но не бывает короче легко после трудности будет по-любому после какой-то трудности по-любому будет вы заметите, хоть в чем-то в мельчайшем, но вы будете настолько счастливы. Потому что такая жизнь. Попробуй потратить эти 30 дней на что-то, что тебя вдохновляет. Записать цели, представить этот день, представить этот день успешным. Но потом оно чуть-чуть угасает. Но вы держитесь себя в руках. Вы не забывайте, что... Вы же его ощущали, вот оно только-только с вами было. И оно рядом, оно никуда не ушло. Просто вы немножко посмотрели, ну вот вы смотрите на счастье, потом отвернулись, смотрите в другое место и такие, ой, о, а! а потом вспоминаете, что счастье же, вот оно, вот, вы смотрите в него. Понимаете, о чем я? Think about it. Просто, когда вы его ощутили, оно максимальное счастье дается всем людям, я уверен. В, не знаю, в любом возрасте вы его чувствуете, вы его понимаете. И если вы немножко вот так, курс вели, быстрее, лучше... Ну, у вас есть время, все равно. Не надо, э -э, как сумасшедший, вот так вот двигаться. типа сюда пострел и сразу обратно. У вас есть время, хоть его у нас мало категорически, но лучше все-таки не забывать, что у вас есть три секунды, а не одна секунда, чтобы подумать. Кто-то говорит, что харизма человеческая заключается в том, что... Чем быстрее ты говоришь, вот типа такой активный, классный, веселый, быс чем быстрее у тебя вырывается речь какая-то из тебя, тем ты круче, интереснее, там, вообще можешь зацепить всех. Этом. Да, э -э, харизма, она в каждом есть. В каждом она есть. Просто будьте собой и все. Не надо слушать, типа, надо быть быстрее, думать, там, не знаю, быстрее... Для кого-то харизма это мат-перемат со школы со школы мы мат воспринимаем как что-то запретное поэтому он такой веселый для нас типа кто-то заматерился и мы счастливы но это очень простой путь это поэтому дорогие друзья не болейте будьте харизматичными до скорых встреч и пока